Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатьюкс. Сегодняшняя тема – краткие фразы на английском. Нам необходимо знать, как звучит по-английски фраза. Очень краткая. Таким образом. In this way. Таким образом. Давайте на примере разберем предложение. Таким образом я считаю, что она уехала в Нью-Йорк. Таким образом, in this way, я считаю, я думаю, я полагаю, I think, никаких что, просто she went to New York. Она уехала в Нью-Йорк. Таким образом, in this way, я считаю, I think, she went to New York, она уехала в Нью-Йорк. Если мы хотим сказать, что она не уехала в Нью-Йорк, мы должны сказать следующим образом. In this way, таким образом, I think, я думаю, she went not. Она не уехала в Нью-Йорк. To New York. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю всем вам удачи